всем привет сегодня я вам покажу как, способ как за тащить занести доски лес для крыши на второй этаж на второй этаж собственно дома. для этого нам понадобятся две доски на данном случае пятидесятки которые мы использовали для фундамента и основные доски например 50-й доски я вам покажу. аналогично закидываются 25 й и брус на мурват 150 на 100 будет закинут. Просто затягиваем без узлов на один раз, как бантик вы завязываете, такой небольшой узелок, Для этого будет достаточно. И тросом мы поднимаем на второй этаж. Поднимаемся на второй этаж. Ну и сам подъем. I